Павел Прилучный признался, что не готов откровенничать о своей жизни даже с очень известными и успешными журналистами. Оказалось, что артист, в принципе, не понимает феномена популярности Ксении Собчак и Юрия Дудя. Формат интервью пользуется огромной популярностью на YouTube. Сначала российскую публику покорили видео Юрия Дудя, а после развиваться в данном направлении начали Ксения Собчак, Ирина Шехман и другие. Звезды уже давно не боятся откровенничать, общаясь с журналистами, но все-таки находятся знаменитости, которые не любят личные вопросы. К их числу относится Павел Прилучный. Актер признался, что не готов выворачивать душу и делиться сокровенным. «Я не пойду к ним на интервью. Не уважаю ни Собчак, ни Дудя» не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я – актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться, подчеркнул Прилучный. В последнее время к личной жизни артиста приковано всеобщее внимание, и все из-за его скандального развода с Агатой Муцинеица. Как оказалось, еще в период брака с актрисой Павел начал встречаться с Мирославой Карпович. Все эти события негативно сказались на репутации звезды. Но Прилучному удалось сохранить общение с Агатой. Сейчас звезды периодически встречаются ради наследников. «Мои дети – мое главное вдохновение. Я заряжаюсь от них энергией постоянно. Вообще это совершенно невероятные, потрясающие чувства», – рассказал артист. Актер старается сделать все, чтобы его наследники выросли достойными и хорошими людьми. Он тщательно следит за их воспитанием, ограничивает использование соцсетей и прививает правильные ценности.